О, привет, любимая. А это кто? Это моя девушка. Чего? Какая жопа девушка, я твоя жена. Ну ты моя жена, а это моя девушка. Я не пойму, в что тебе не нравится. Мам, а ты, случайно, не знаешь, сколько живут змеи? А ты что, плохо себя чувствуешь, что ли? О, наверное, грудь укормили. Малыш голодный. А, пусть пососет. Тетя, да сися, сися. Ты это что, серьезно? Грудь может и не родная мама давать. Дям-ням. Сися, сися. Ты хочешь сисю? Ладно. Ну-ка! Смотри, малыш! ну вертки то какой, а? Вперед! Давай, соси, На! А! О! О! Что ж ты творишь? А! блядь, А! А! 6 тысяч А! А! А! А! А! Я дома. Привет! Это что, телевизор? Откуда? Твоя подруга попросила починить кран. Так. Потом что-то разделась, легла на кровать. Бери говорить, что хочешь. Ну я и взял телевизор. Почему в ЗАГСе не моют окна? Я не знаю. Будут разводы. <звы> Кеша, Сколько будет 150 плюс 150? 300! Смотришь! Сука! <гас> <плодисп�> Приятель, нам надо поговорить. Вот <гас> oh, вы давно умеете говорить. Так, посмотрим. Сегодня вторник, значит, с рождения. Ты же наш лучший друг. Мы не можем допустить, чтобы ты ушел. Оставайся, и мы поможем тебе закадрить эту тамочку. Как вы думаете, мне стоит пригласить ее на ужин? Да погоди, ты не суетись, парень. Дай волю медведю внутри себя. Нет, и гвозда! Я тронулся! Здрасте! Можно задать тебе этот вопрос сколько хочешь. В ваших ресторанах действительно так вкусно кормят. Не то слова. Совсем Лучший способ привлечь самку позволить ей увидеть тебя с другой самкой. А ты знаешь? Угадайте! Пидарас. Пидорасина! идет сейчас будем дарить подарочки привет, привет. привет а Лелик, а -а. я в общем тут денежку получил вот сейчас будешь выбирать себе подарочек куда ты поедешь на следующих выходных одна серьезно серьезно это сейчас это точно не прикол нет я сейчас дам тебе четыре бумажечки на выбор тебе надо будет выбрать да, смотри у меня блин если это прикол я очень обижусь реально постоянно приколы Наверное. Давай вот это. Запивку. охренеть? <смех> Он меня просто убьет, просто убьет. Да, тих. Это пипец, я разбила твою машину. В смысле? Я только что был в гараже, все было нормально с ней. И ты даже не брала ее? Правильно, потому что я взяла свою машину и разбила ей твою. То есть ты разбила две машины? Да, я разбила две сразу машины. Что мне делать? Скажи мне, пожалуйста. Я на нервах. Берешь свои права и укидываешь нахуй их. Потом заходишь на сайт Авито и ищешь без хомокад. Нормально. Саш, привет. Привет. Э -э, я беременна. Ну, как всегда. Когда я был маленьким, у нас в семье была собака. Однажды была очень сильная гроза, и я, испугавшись сильного грома, от страха побежал в комнату родителей. Я думал, что они спали и лег в их ноги, чтобы не будить. Но мой папа не спал. Со словами Рекс пошел нахуй! Он со всей дури пизданул меня ногами. Да так что я въебался в шкаф напротив. После этого Гроз я больше не боялся. Никогда. Ты мне что, то Тойоту купил? Не зря я тебя дала. Дура, это порт за 12 миллионов. Стоп, ты бы мне за Тойота дала? А в... Чё ты пялишься на мою жопу? Я не пялись, я пытаешься найти. Я перепутала... Мама, дядя Федор, ты где был? Мы и тебе звонили, и Шарику с Матроскина. Так вы ебанутые, мы животные, у нас телефонов нет. Смотри, Виталий, посмотри, вот подшипник разбитый. С этой стороны, ты видишь? Да, да. Растается, удар был сильный, походный? Да, походу в отбойник, да? Да, походу попал. Ну снизу вроде все хорошо. Защита что... целая? Да, защита полностью целая, кстати. Да да оказывает... там... Ступичный подшипник, да? Да, да, диск не лопнул, все хорошо. Ну, диск себе. живой. Да, диск живой, каким-то чудом, да. Короче, я да понял. Ну, Сейчас короче, чисто подшипник вступится. Вам тут привет от трех лиц. Лет... От каких? От хуя и двух яиц. Ах ты сука! Ты Я забыл, что я женат. Блин, Джалил испугал <с меня. У меня месячные. Блять, картина маслом, ебаный рот. Пиздец. Я, я ржу, блядь. Ёбаный насос. А есть Ванечка, я рядом с тобой, собой чувствую, как корова на льду. Не может устоять, не раздвину ноги. <реклама> Ой, а оль. Mm. Я тебя хочу. Что, мне обязательно будить, что ли? Забыл, где что находится? Поставил, в общем, себе сабвуфер да ты шо Музычка теперь долбит аж волосы трясутся Оре. только есть один минус запаска не влазит теперь в багажник ну шо пробил я колесо вот стою музыку слушаю Росте женщина не дает. Ой, это про свои. Зарплаты не поднимаются, а китайский коронавирус набирает оборки. Блядь, я жти вчера дрельку с Китая заказал. Приехал к другу в гараж шашлычки пожарить. На улице сегодня тепло, хорошо. Здесь тот, кто проиграл, за богатство, мота припочтение тому, что нравится. Всем привет! Появилась ржавчина на диске у меня Думаю, что за хуйня, блядь Сильно не трет ничего Думаю, залезу, блядь, посмотрю нахуй Суппортов вот снял. а тут вот такая хуйня Для тех, кто понимает Продавец говорил, новые колодки воткнул, но не говорил как Вот, вот она, видите? Посадочное гнездо а вот сюда цилиндр давил посередине. Вот сюда вот. Ну, долго будет ходить такая колодка. О, черт! Сэр, на унитазе надо пристегиваться ремнем. Ну кто так паркуется, Садись в машину, тебя вырулю. Садись. Давай назад, медленно. Давай, давай. Потихонечку. Здесь тут целый метр. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Теперь стоп. О, бежит, бежит, спотыкаются, волосы назад. От собаки что ли убегают? Слышь, поехали, поехали! Давай, давай, давай, поехали! Ладно, ладно, ладно, окей. Объясни, что случилось-то. там твоя мамка стояла на остановке по-любому, бы сейчас допрыгала она, чтобы мы ее везли. Ведь ты дебил!